Ты знаешь, мне так плохо без тебя. Скучаю? Нет, я просто не живу. Печалью мир мой крохотный объят. Бесцветные дни, безлика жизнь моя. Все потеряло смысл. Я только жду. Быть может, телефонного звонка, Что скажешь в трубку, галстук теребя. Да чертиков измучила тоска, Уносит годы вдаль судьбы река. Ты знаешь, мне так плохо без тебя».